Лучшие способы самомотивации Игнорируйте то, что не важно для вас Научиться игнорировать что-то фантастическая вещь Она приносит гораздо больше пользы, чем мы могли бы подумать Распределение внимания на много предметов сразу только ослабевает нас Игнорирование того, что не важно, освобождает энергию и помогает нам оставаться сконцентрированными и продуктивно работать над поставленной целью. Попытайтесь понять, что вам надоедает, и избегайте этого. Вещи и действия имеют свойство надоедать. Но, так же, как и любое другое наше состояние, его можно понять и определить пути избавления от него. Как только мы понимаем это, мы можем легко это сделать. Это занимает время, но действительно того стоит. Смейтесь чаще, смотрите комедии, читайте комиксы. Выбросьте эту ужасную серьезность прочь. Смех – механизм предотвращения и облегчения стресса. Введите журнал своих прорывов. Помните ли вы, когда достигли чего-то стоящего в своей жизни? Мы склонны забывать о простой привычке, записывать наши чувства каждый раз, когда у нас случается большой прорыв. Храните журнал ваших успехов и черпайте вдохновение из него. Тренируйтесь физически. Это самый простой путь мотивировать себя. Просто выйти из офиса или дома, сделать какие-либо упражнения или небольшую пробежку. Это сразу же приводит наше тело в порядок. Каждый раз, выполняя какие-то упражнения, мы получаем необходимые нам эндорфины. А эндорфины – это хорошо, полезно и нужно. Создайте подходящую для вас окружающую обстановку. Мы не можем мотивировать себя к действиям, если работаем в обстановке, которая нам не подходит изменяйте ее дополняйте улучшайте неважно работаем мы в офисе или дома каким бы ни было пространство вокруг нас важно делать его своим любимым способом это понижает время адаптации и мы можем уделять больше времени необходимым делам